Приветствую всех! В этом уроке мы будем выполнять упражнения на укрепление мышц пальцев в ладошке и на ровность и скорость пальцев. И сначала хочу заметить, что большая вероятность, что вашей левой руке понадобится больше тренировки и терпения от вас, поэтому подготовьте себя к этому. И также, когда занимаетесь, не застревайте на одном блоке, стараясь выполнить все идеально. У вас а, будет еще время на это, так что идите вперед и завершите полный раунд занятий. И несмотря на то, что вся работа на этом этапе будет... А, вас немного разочаровывать на первых порах. Запаситесь терпением и дайте себе и вашим рукам несколько дней перед тем, как начать замечать настоящий прогресс. И последнее, как обычно, для лучшего ощущения в концах пальцев и контроля над пальцами убедитесь, что ваши ногти подстрижены. Итак, цель этого урока – развить не только технику рук, но также технику головы, чтобы в первую очередь быть способным представлять и чувствовать все элементы игры в быстром темпе, что является настоящей виртуозностью. Итак, план занятий следующий. Мы будем заниматься на каждой октавой. Над каждыми двумя октавами, четырьмя, над каждыми восьмими. Выполняю три шага в каждом блоке. Сначала играю форте на легато, форте на стаката для укрепления мышц. Точно так же, как мы делали в третьем уроке. Затем мы будем играть, замечая неровность в пальцах и работая над ровностью, выполняя интонацию в неровных интервалах с более интенсивным сопротивлением и музыкальной речью. И последний шаг мы будем прибавлять темп. Стараться играть как можно быстро, выходить за пределы возможного, работая над ровностью пальцев и способностью отпустить напряжение во время игры за счет выполнения фразировки. Итак, другими словами, занимаясь над небольшими блоками и более крупными блоками, выполняя три шага, укрепляя мышцы, выравнивая мышцы пальцев и играя в экстремально быстрых темпах. Давайте начнем. Мы сыграем гаммы по 2 октавы, по 4 и по 8. Чтобы вам было легче э, держать дисциплину в занятиях, я создала вот этот Плейлист Фортепианная Академия, чтобы вы просто повторяли за мной во время занятий. И поскольку невозможно здесь для меня записать работу над всеми октавами, на это бы ушло десятки часов, я советую возвратиться к небольшому примеру, над которым мы будем сейчас вместе заниматься, и исследовать ему заново, но уже с новыми двумя или четырьмя, или восемью. Окталами. Так что вы повторяете те, те же шаги, но в других октавах. Мы выполним три шага в двух октавах. И вам, возможно, будет проще начать руками раздельно, только потом двумя. Итак, мы будем играть форте на легато форте на стаккато. Точно так же, как мы делали в третьем уроке. И если вы не знаете точно, как правильно играть легато и стакато на форте, и вы не занимались над этим в третьем уроке, тогда есть опасность повреждения рук. Вам нужно знать, как играть динамику и штрихи со звуковым представлением, интонацией и весом. Еще один важный момент здесь — это напоминать себе представлять звук и играть как можно громче, потому что такая игра э, такая игра не принесет никакой пользы. Мышцы не работают достаточно хорошо, ничего не происходит, никакого укрепления мышц здесь нет. Так что все время старайтесь представлять звук, играть на границе невозможного. И представляйте, как можно громче играть с огромным весом, и хорошей интонацией. Следующий шаг в этих двух октавах – выравнивание мышц пальцев за счет более интенсивного интонирования. Для выравнивания ритма заметьте, какой интервал играется быстрее, и затем интонируйте с большим сопротивлением и музыкальной речью между этими пальцами. Например, если... Ваша игра звучит как-то так. Четвертый палец недостаточно крепкий, поэтому его сложно контролировать. И в итоге эта нота звучит быстрее. Итак, между ля и си мы будем пробивать с большим сопротивлением. И это сопротивление повлияет на мышцы этого пальца. И таким образом мы решим нашу проблему. Выполним три шага здесь. Начнем с медленного темпа и прибавим темп достаточно хорошо, чтобы начать ощущать неровность в ритме. Когда вы играете, убедитесь, что вы представляете все элементы музыкальных средств поразительности. You, образ, you know, формы, uh, пульсация метра, ощущайте внутренний пульс, выбирайте правильный темп. И мы начнем case, со спокойной case, пульсации и выражаете case, все через артистиру. Следуйте фразировки и, в общем, the все то, что мы делали на предыдущих уроках. Можете начать руками раздельно, чтобы было легче найти неровность. И играйте на пиано. Здесь все в порядке, давайте пойдем немного быстрее. Более взволнованный темп. Опять звучит все вроде бы ровно. Давайте попробуем быстрый энергичный темп. Здесь вы, возможно, начнете ускорять ко so, слабым uh, пальцам. Uh, может uh, быть, четвертый uh, или даже uh, первый uh, пальцы. Uh -huh. а мышцы первого пальца uh -huh. развиваются uh -huh. последними uh -huh. обычно. Uh -huh. So really У вас могут быть другие проблемные пальцы, второй или третий. Вы можете um, okay. просто записать себе, затем послушать в замедленном темпе. Итак, второй шаг. Когда вы When нашли торопящиеся пальцы, замедлите к ним, а более интенсивно тонируя интервал к этим пальцам. Например, если вы ускоряете к первому тонируем, пальцу, вы замедлите вот здесь. И не просто you slow вы замедляете, down, вы down, внутренне пропеваете. И последний шаг на этом этапе – медленная игра без замедления, все так же чувствуя этот интервал с большим сопротивлением. Выглядит это так. Вы, игра... Вы играете в голове, вот. даете больше сопротивления здесь. теперь вы почувствуете, что у вас намного больше контроля над слабыми пальцами. Давайте выполним то же самое с левой рукой. Сначала найдем неровность, прибавляя темп. Прибавим темп, если все хорошо. Давайте опять пойдем быстрее. Не забудьте сначала почувствовать вот этот пульс. Из моего опыта с учениками неровность возможна между четвертым, третьим и вторым, первым пальцами. У меня сама неровность появляется иногда ко второму пальцу, просто найдите неровность, запишите себя, прослушайте и найдите. Давайте перейдем к следующему этапу, где мы будем замедлять к проблемному пальцу. последний шаг играем без замедления, все еще ощущая более интенсивно интервал к проблемному пальцу. Когда вы будете играть двумя руками, вам не обязательно выполнять все три шага. Просто может быть сыграть в среднем и быстрых темпах и все еще контролируя интервал к ко второму пальцу в левой руке и к первому пальцу в правой руке, например. Теперь последний этап работы, работа над скоростью, и задача здесь просто дать почувствовать пальцем скорость. Не обращайте особого внимания на качество, потому что это будет вас удерживать от прибавления скорости. Просто играйте как можно быстро и даже быстрее за пределами возможного. Как я сказала, просто позвольте пальцем почувствовать скорость. Наконец. Чтобы отпустить напряжение во время игры, таким образом дать дорогу скорости, потому что мы знаем, что лишнее напряжение не позволяет прибавить темп. Позвольте мышцам дышать во время игры, фокусируясь больше и лучше на фразировке. Все, что нам нужно здесь, это думать о фразировке, особенно когда играем по большим блокам или когда играем вверх и вниз упражнения. В начале фразировочного блока, может быть предложение или фраза, мы будем отпускать напряжение вместе с энергией. И как обычно, мы просто сбросим напряжение сразу после главного интервала в мотиве, мотива во фразе или фразе предложения. Все, как мы делали в уроке фразировки. Просто отпускаем энергию после главного интервала мотива. Главная фраза предложения. Немного запутана. Например, мы приходим сюда к главному интервалу, главного мотива, главной фразы предложения и освобождаем напряжение. Как если бы вы просто напрягли мышцы рук и затем отпустили, напрягли мышцы и затем отпустили. Пришли к интервалу и начинаете новое предложение с нулевой энергии, отпустили напряжение. Иными словами, соедините это освобождение мышц с фразировкой. Но это, по идее, уже должно быть в вашей системе после урока фразировки. Я просто здесь стараюсь объяснить вам, как все это важно и как это работает для ускорения темпа, как это важно на этом этапе. И последнее, напоминайте себе играть с медузными руками, расслабленными, слабыми руками. Особенно, когда у вас проблемы с левой рукой. Обычно левая рука более зажатая. И всегда играйте Второй на мессо-пиано-пиано. <плёжи> Старайтесь представлять ноты в той же динамике, как и в предыдущих уроках, потому что если вы начнете играть громче, это принесет дополнительное напряжение, которое вам не нужно в прибавлении темпа. Представьте внутренний always, пульс метра, не играйте просто быстрее, почувствуйте новый темп so сначала, the way. The way. настройтесь, и только потом, когда готовы, переходите к игре. И последнее. Всегда помните о движении торса и локтя. В быстром темпе вы можете немного забыть и потерять все движения, особенно если вы фокусируетесь на других задачах. Однако эти движения также важны здесь, как дыхание фразировки. Все движения выполняйте быстро и с большой амплитудой. И когда вы чувствуете проблемы lastly, в левой руке, uh, просто uh, like переместите фокус problem, на интонирование только левой руки, hand. это поможет. So, uh, uh, right good... Давайте начнем okay. со среднего uh, темпа. So Uh, uh, right Настройтесь на артистизм exciting и далее на okay, образ форму с бавнованным Теперь How сыграем. И обратите внимание, сразу после прихода к главному интервалу, главного мотива во фразе я отпускаю напряжение. Прибавим темп. Отпустили. Хорошо поработали, и так повторю, мы сейчас выполнили три шага руками разделенные вместе на первых двух октавах. Следующим шагом для вас будет работа над следующими двумя октавами, и следующими двумя, и так далее. Возможно, это займет целый час пройти по всем двум октавам. После этого вы проделываете Después ту же работу fois, над каждыми четырьмя октавами. Теперь все три шага для крепости пальцев, для cream. ровности и скорости и вы выполняете на всех ]埃. четырех октавах здесь и на четырех октавах здесь. И последнее вы вверх и вниз, то есть восемь октав. На крепость руками раздельно вместе, на ровность раздельно вместе и на скорость раздельные вместе. Вот после такой работы вы почувствуете разницу, результат. Когда вы играете по 4 октавы для скорости, чувствуете освобождение вот здесь когда приходите к главному интервалу главной фразы, к главному интервалу мотива главной фразы. И когда вы будете играть полную гамму по два предложения, точно так же пришли сюда, и как бы выдохнули, И после работы над двумя четырьмя 8 октавами, попробуйте продолжить и взять 16 октав, то есть два раза вверх и вниз, и затем пять раз вверх и вниз, потому что, как вы помните, пять раз составляет начало, развитие, подход к кульминации, к кульминации заключения в элементах формы. Закончились с началом, с каждым элементом формы отдельно, с каждым предложением. Переходите к началу развития. Затем попробуйте все элементы формы. Начало развития, подход к кульминации, кульминация, заключение. Вот такой план работы будет очень эффективным. Давайте перейдем к арпеджио. Не думаю, что нужно повторять все здесь опять, так что давайте просто повторяйте за мной. Начнем с двух октав. Следующий шаг. Возможно, okay, so, um, третий палец example, будет играть немного быстрее. Опять yeah, же, uh, so будет звучать как-то так. Преувеличиваю, чтобы дать вам понять. Тогда давайте проинтонируем третьему пальцу. Здесь проблема с первым пальцем, опять замедлим тогда. Интонируем вот эту кварту. И последний шаг, прибавим темп. Напомню опять, в ваших собственных занятиях вы завершите каждые две октавы, затем каждые четыре, каждые восемь, затем э, каждые два предложения, например, начало развития, и потом каждые пять предложений, начало развития, подходит комбинация, комбинация исключения. В ганонах мы будем заниматься по фразам. Возьмем каждую фразу, затем каждое предложение. Затем каждые два предложения, если идем наверх, и каждые три, если идем вниз. И затем всю последовательность целиком. Ну, давайте начнем. Второй шаг на ровность пальцев. Здесь, возможно, неровность между третьим, четвертым, пятым пальцами, так что замедлим вот здесь. So here three four five it with me. <laughs> so slow down. Ощу... Ощущайте 3, 4, 5 в левой руке и 3, 4, 5 в правой руке. Шаг 3. Работа над скоростью. Галоны обычно не играются на скорость, но мы будем использовать эти упражнения на крепость пальцев и на скорость. Не забудьте отпускать напряжение. Затем работайте над каждым предложением, над каждыми двумя. Okay, so, uh, go sentence. Будет работать над каждым предложением, над каждыми двумя предложениями и над всем упражнением. Следующий ганон. Я заметила, что когда я перестаю ощущать музыкальную речь в этом упражнении, я перестаю попадать на ноты. И как только я фокусируюсь опять, все становится точно. Так что если у вас непонятная каша под пальцем в этом упражнении, уделите внимание на интонирование музыкальной речи. Следующий шаг – неровность. Неровность возможно, опять между четвертым и пятым пальцами. again between я интонирую секунду, более интенсивно. Здесь что-то некомфортно. Мне кажется, первый палец застревает. Так что проинтонируем более интенсивно интервал к первому пальцу. Теперь я уделяю больше внимания моему первому пальцу и четвертым, пятым пальцем в правой руке. Теперь ускоряем. Все время напоминайте себе о движении локтя, когда чувствуете скованность или напряжение в игре. Вы всегда выдыхаете с главным интервалом. Следующий план занятия для вас – это возвратиться к тому, как мы сейчас занимались, но работать таким, таким же образом над следующей фразой. Затем играйте по три фразы. Затем все предложение, затем по двам, затем по предложения, затем по предложениям, затем по двум предложениям, и затем все упражнение целиком. Теперь перейдем к октавам. В октавах мы пропустим второй шаг на ровность пальцев. Очевидно, нам здесь это не нужно, так же, как и в аккордах. Так что мы просто будем выполнять первый шаг на укрепление мышц с пальцев в ладошке и so третий шаг на скорость. Practice... Мы будем заниматься здесь над каждой октавой отдельно, затем над каждыми двумя октавами и над четырьмя. As you remember, we're with form и после игры «Восходящих октав» вы можете переходить на каждые два элемента формы, например, «Начало развития», и затем на пять элементов «Начало развития», «Подход к кульминации», кульминации, и, кульминации и заключения». Мои мышцы уже горят. Давайте перейдем к прибавлению темпа. Возвратитесь к мецопиано. К мецопиано. Мацафор, так маца пьяно. В с последним интервалом uh, отпускайте. Энергию. Обращайте внимание на количество напряжения в локте. Здесь это очень важно. Если локоть не двигается достаточно быстро, в быстром темпе, тогда у вас появится напряжение вот здесь. Так что помните, быстро и с большой амплитудой. Мне кажется, главная задача здесь это, в общем-то, не промазать. Сейчас я интонирую музыкальную речь более интенсивно. И если они чувствуют стабильно в левой руке, тогда я уделяю больше внимания интонированию левой руки. Если вы не играли октавы в нормальном быстром темпе прежде, для вас этот этап может быть немного сложным. Но не отчаивайтесь, просто продолжайте развивать новые ощущения игры октав в быстром темпе. Вы знаете, все гаммы, ганоны мы играли быстро прежде, но октавы, скорее всего, нет, и совсем не часто. Так что это ощущение будет абсолютно новым для вашей координации, для мышц, так что просто запаситесь терпением. Вот это, возможно, будет ваш самый быстрый темп здесь. И теперь в вашей самостоятельной работе, на примере вот этой октавы, которой а, мы занимаемся, а, занимайтесь над каждой следующей октавой, каждыми двумя октавами и четырьмя. И как я сказала уже в начале, если вы хотите усложнить немного работу здесь, Тогда играйте по два элемента. Два раза вверх и вниз. Это будет, например, начало развития. Затем по пять элементов. Начало развития, подход к кульминации, кульминация заключения. Итак, не берите слишком быстрый темп, пока здесь. Подождите, вы только начинаете открывать для себя этот мир новых ощущений. Вот это будет ваш самый быстрый темп пока что. И в аккордах мы опять пропускаем so just, второй just этап, на ровность. Здесь вы можете играть по одной фразе, то есть просто мажор или просто минор. Или играйте по предложению, то есть мажор и минор. Мажор и минор. Я, наверное, продемонстрирую сразу на одном предложении – мажор-минор. А вы после этого можете продолжать играть по двум предложениям, то есть, допустим, до мажор-до минор и мажор и минор. И по четырем предложениям – до мажор-до минор, мажор минор, ми мажор ми минор, ф мажор фо минор. И, наконец, всю последовательность целиком. Итак, начнем uh, с игрой на форте, легато и стаката. не забудьте представлять сначала аккорды на форте перед игрой. И теперь прибавим темп. Играйте с педалью здесь, если хотите.